Да, хороший э, игрок – это тренер. Сегодня для того, чтобы э, тот же Зидан, сегодня являясь помощником в Реале, он э, сначала пошел на детскую школу, поработал в детской школе. А сегодня, при всем уважении Кребурову, он не работал в детской школе. Да, ему очень сложно поменять быть вторым и смотреть и подсказывать или не подсказывать со стороны и быть, быть хорошим человеком то есть я Сережу допустим знаю как хорошего человека и грамотного и пытающего чего-то доказать но должен быть опыт мы все пришли а что в школе ничего не платят не в школе не буду работать а надо все пути пройти и если тебя назвали тренером и ты получил лицензию это же не значит что ты еще ими стал поэтому тот же игрок он же проходит с детской школы с лиги и так далее и так далее а у нас многие будут тренером тот же Михаличенко, он был, да, много лет вторым. Раз, разу первая команда. Может, в другой команде нужно было поработать и так далее, тогда. Поэтому это, ну, очень спорный вопрос. Но это его выбор. Он, то есть, президента, дело президента предложить, а его дело выбрать. Во-первых, кому было предлагать. Сегодня ни один уважающийся тренер не пошел бы в команду такого уровня, да, на короткий период или он бы пошел на более длительный срок, но это было бы скоропостижное принятие решения руководством, и уже не на этих решениях обожглись. Поэтому Рибров – это просто сегодня переходный период, с одной стороны, для клуба в принятии решения, а с другой стороны, это ему проверка, лично ему, как тренеру. То есть я уверен, что такой человек в клубе должен быть, потому что, хотя он сам э, с Донецка, но он прожил жизнь, и он до мозга костей, уже пропитан идеей и духом динамо такие люди должны быть как с ним поступят потом ну, я не знаю хотелось бы чтобы он в клубной системе оставался такие люди